Как утром с этими билзарями малолетками они сами друг друга перестреляли услушники знали как все. вышло 10 человек на накормили огули одели они довольны но это не главное самое главное спасибо вам за слова поддержки за то что верите в нас помогаете все свои сообщения всем получают поддержки митинги военной, спасибо вам правительству, народ. Мы освободим Украину от нацистов, и народ будет снова жить в мире и в дружбе. Скоро мы будем дома.